Подписание соглашения Республики Татарстан и Российской Академии наук. Бурные продолжительные аплодисменты. Инженер года 2022. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверена, мы с вами поедем. Вот.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 Российский научный фонд поддержал 27 проектов ученых Казанского университета. Размер одного гранта составляет до полутора миллионов рублей ежегодно. Основная задача конкурса – развитие новых для научных коллективов тематик, в том числе на определение объекта и предмета исследования, составление плана исследования, выбор методов исследования и формирование исследовательских команд. Состоялось заседание Совета директоров акционерного общества инвест Холдинг. О том, как прошла встреча и какое соглашение было подписано, расскажет Адалина Абдрахманова.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 мы могли внедрять э, в нашей В ходе заседания также был представлен доклад Казанского федерального университета о гомогенных катализаторах крекингов, ведущий научный сотрудник научного центра Казанского мирового уровня Рациональное освоение а запасов жидких углеводородов планеты Алексей Вахин отметил, что разработанные в Казанском университете катализаторы уже успешно применяются на Альшичинском месторождении Татнефти и Кубинском нефтепромысле Бока Дахарука.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 Ежегодный республиканский конкурс «Инженер года» накануне состоялся в бизнес-центре Корстен. Кто из ученых Казанского федерального университета вошел в число лучших, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Технологическая независимость – то, в чем любое государство нуждается с каждым годом все больше и больше. Обеспечить ее может лишь человек со свежим взглядом – молодой специалист, который не видит преград. Накануне в Казани состоялся ежегодный республиканский конкурс ⁇ Инженер года ⁇ Организован он по поручению главы Республики Татарстан. Но ну, человек труда, человек инженерной мысли всегда ценился. За счет таких людей идет развитие региона и Российской Федерации в целом. Поэтому нам очень важно поддерживать инженерные кадры, поддерживать предприятия. Три категории участников в 12 номинациях – бакалавры, магистранты, аспиранты, а также действующие специалисты в возрасте до 35 лет. Свои работы представили 279 человек. В рамках основной программы лучшие специалисты, отобранные конкурсной комиссией, стали участниками очного выездного семинара. Мы участвовали в проекте с нефтесервисной компанией ООО ТНГ Групп». Там мы разрабатывали приборы для ну, нефтесервиса, для исследования скважин. Вот. Ну, собственно, вот примерно так. То есть мы участвовали в проекте, разработали модуль ядерного магнитного резонанса для скважины лаборатории. Для участников очного этапа прошли мастер-классы, круглые столы и тренинги, на которых коллеги обсудили основные тренды инженерии и представили свои проекты. В число лучших специалистов вошли представители Казанского федерального университета. Анастасия Ишпаева, Артем Александров, Николай Брызгалов, Эльвира Хуснуддинова, Нурия Хайбулина, Алсу Гельмединова и Эмиль Булатов. Над сюжетом работали Маргарита Михайлова и Александр Кузнецов. Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла Всероссийская школа-конференция с международным участием студентов, аспирантов и молодых ученых «Материалы и технологии 21 века». Какие доклады были представлены, узнаете в следующем сюжете.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 Русский ученый, математик, магистр естественных наук, наиболее известен в качестве одного из создателей неевклидовой геометрии, научный деятель университетского образования и народного просвещения. О ком идет речь, расскажет Алина Красильникова. В преддверии 230-летнего юбилея ректора и строителя Казанского университета великого математика Николая Ивановича Лобачевского невозможно не вспомнить о том, как ученый вошел в историю России и мировой науки. Имя Лобачевского известно всему миру. Он прославился в области математики как революционер в науке и коперник геометрии. Николай Лобачевский решил проблему, над которой человечество бесплодно билось более двух тысяч лет. Ему было всего 34 года, когда он решил многовековые вопросы, пятого постулата изначал Евклида и построил свою неевклидовую геометрию. Геометрия Лобачевского описывает не плоское пространство, как геометрия Евклида. Наилучшими моделями такого пространства являются геометрические тела, похожие на воронку и седло. Поэтому геометрия Лобачевского может применяться только по отношению к миру с искривленным пространством. Главное отличие геометрии Лобачевского от геометрии Евклида в пятом постулате о параллельных прямых — Пятый постулат геометрии Лобачевского утверждает, что если на плоскости лежат прямая и точка, то через эту точку можно провести хотя бы две прямые, не пересекающиеся с первой прямой. А в геометрии Евклида через точку можно провести только одну единственную прямую. Таким образом, неевклидовая геометрия допускает, что на одной плоскости может находиться сразу несколько прямых линий, не пересекающихся друг с другом. Классический школьный курс подразумевает изучение евклидовой геометрии, которая является основой практически во всем мире, а геометрию Лобачевского используют лишь при решении узкого круга задач. Часто люди знают лишь эту сторону его жизни и даже не подозревают о том, что Лобачевский в течение 40 лет преподавал в Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Его умелое руководство способствовало тому, что университет вошел в число передовых российских учебных заведений. При Николае Лобачевском коренным образом изменилась научно-педагогическая жизнь университета, были основаны и получили развитие научной школы, внесшие крупный вклад в отечественную и мировую науку. С именем Лобачевского связано создание в Казанском федеральном университете восточного разряда, деление на две кафедры восточных языков – арабско-персидскую и турецко-татарскую. Именно при Николае Лобачевском делаются попытки создать университете Азиатский и Восточный институт, Российский центр изучения народов Востока, их истории и культуры, печатный орган, где публиковались бы исследования по вопросам лингвистики, истории и географии Востока, переводы ранее неизвестных рукописей. Справедливо, что 30-е и 40-е годы 19-го столетия в истории Казанского университета называются эпохой Лобачевского. Ведь во многом только благодаря его неистощимой деятельности, громадному авторитету ученого и администратора, Казанский университет превратился в один из центров российской науки и образования. Алина Красильникова, Универньюз. Институт психологии и образования Казанского федерального университета отметил свой 11-й день рождения.